Приятные на вид и недорогие Bluetooth наушники могут работать как гарнитура, в них встроен микрофон, на выбор предоставлены 4 цвета, девайс работает от одной зарядки до 10 часов, заряжается от USB и очень привлекательная цена. Ссылка в описании. Маска для сна Просто незаменимый аксессуар путешественника, студента, сон который противоречит биоритмам и сопровождается совершенной темнотой, может вызвать нарушение психоэмоционального баланса и проблемы со здоровьем. Маска для сна станет пригодной там, где Решает цвет экрана, монитора, телевизора, фонарей. Также рекомендуется использовать повязку для сна в поездах, самолетах, автобусах и другом транспорте. Стоимость ее на Алиэкспресс всего-навсего 60 рублей. Ссылка в описании. Наушники в виде шнурков – это самый последний писк моды и хит сезона. Круче только яйца в смятку – такие уши будут всегда с вами. А также основная фишка в том, что они водонепроницаемые. Паль нереально, что они выживут даже после стирки с вашими шмотками. А цена их. Всего-навсего 130 рублей. Ссылка в описании. Давно известно, что довольно многие люди любят петь в душе. Сама вода приносит бодрость, и почему бы не усилить этот эффект какой-нибудь веселый песенкой. И, конечно, музыка была бы совсем не лишней в этот момент. На колонке ванну и не принесешь. Можно, конечно, включить музыку на телефоне, но это уже не всегда будет удобно. Кохлор, это довольно симпатичный душ с динамиком. Как видно на видео, динамик вставляется прямо в центр насадки. А по кругу уже идут струи воды, то есть лучшего места для музыки в душе придумать сложно. Ссылка в описании. Проблема с изоляцией кабелей мобильных гаджетов хорошо известна, особенно владельцам техники Apple. С помощью этого копеечного протектора проблема решается в два счета. Надевайте на кабель мягкую силиконовую часть и скрепляйте ее двумя половинками из более плотного материала. Ссылка в описании. Сейчас цены на хорошие наушники взлетели до небес. Найти что-то качественное и за небольшие деньги довольно сложно. А это вот относительно недорогие наушники с неплохими компонентами. Встроенные динамики выполнены из меди. В наушниках удобная посадка в уши, что может подойти к спортсменам. Кроме того, в наушниках есть микрофон для голосовых звонков, а качество и доставку гарантирует продавец с высоким рейтингом. Ссылка в описании. Сенсорный светильник для шкафа. В большом шкафу бывает сложно найти что-либо даже днем. А все потому, что этот предмет мебели не оборудуется освещением. Такой недостаток легко исправляется умным светильником. Светодиодная лампа мощностью полуэффекта. С датчиком движения, работающая от 3 3 батареек, крепится с помощью двухстороннего скотча в любом удобном месте и освещает ваш гардероб, когда вы открываете дверцы. Ссылка в описании. А это Bluetooth поплавок отличная находка для продвинутых рыбаков. Подключайте по блютузу поплавок к смартфону и он сообщит, когда рыба клюнула. Ссылка в описании. А это отвертка с огромной комплектацией. В комплекте с этой отверткой идут 55 насадок на все случаи жизни. От простых крестовых до звездочек. Ссылка в описании. Шариковая шпионская ручка с исчезающими чернилами. Все, что вы пишете, через 1-2 часа полностью исчезает. Подписанный брачный договор, кредит и так далее. Через 2 часа вы снова никому ничего не должны. Такая ручка действительно может спасти вас в некоторых критических ситуациях. Кнопка управления камерой телефона Это специальный беспроводной Bluetooth пульт для селфи Который позволяет управлять камерой вашего мобильного телефона или планшета на расстоянии Пульт подходит как для Android, так и для iOS устройств Соответственно, содержит две кнопки Одна кнопка для iOS, а вторая для устройств на платформе Android Ссылки в описании Радиоуправляемая розетка с пультом Устройство, которое позволяет сделать умный дом Как же работает розетка на пульте управления? Просто вставляйте ее в обычную розетку Розетку, и она готова к работе получается розетка дублирует вашу основную розетку и уже в нее вы можете подключать вашу технику и управлять питанием розетки очень удобно не вставая с дивана вы можете отключить питание холодильника микроволновки и телевизора или все что подключено в розетку Ссылка в описании. Мини-динамик, который делает из любой поверхности мощную колонку. Как же работает этот гаджет? Просто клейте к столу табуретки или поверхности автомобиля, и эта колонка превращается в настоящую большую аудиоколонку. Это портативный резонансный мини-динамик, который вступает в резонанс с поверхностью и выдает хороший качественный звук. Ссылка в описании. Светодиодные наушники на молнии с гарнитурой, что позволяет не только слушать музыку через MP3-плеер, но и отвечать на звонки. Форма провода этих наушников отлично защищает их от скручивания и спутывания. Все уже успели оценить наушники, светящиеся в темноте. Это новые наушники. На застежке, молния которых также светится и можно купить гораздо дешевле. Ночью они светятся как будто фосфорные. Светят очень ярко и действительно очень качественный звук. Ссылка в описании. Знаменитые цветные наушники Apple AirPods, множество ярких цветов и различных дизайнов, а также отличный качественный звук. Подходит к любым мобильным телефонам, планшетам и смартфонам. Стандартный разъем наушников 3,5 мм. Подходит абсолютно ко всем телефонам. Ссылка в описании. Съемный объектив телескопа для камеры вашего мобильного телефона, смартфона или даже планшета. Это внешний универсальный телескоп. Он мгновенно превращает ваш смартфон в настоящую подзорную трубу, полностью совместивая. Объектив со всеми смартфонами, благодаря новому дизайну, не происходит искривление изображения. Восьмикратный оптический зуб. Объектив позволяет увеличить изображение до 60 раз с помощью цифрового зума. Ссылка в описании. Газовая кремниевая зажигалка в виде реальной сигареты. Размер один к одному. Мини зажигалка сигарета легко помещается не только в карман штанов, но и в маленький карман джинсов. А также ее можно положить в пачку с сигаретами. Основное преимущество такой зажигалки в том, что она не занимает много места, не торчит из кармана, а благодаря тому, что ее высота и ширина такая, как у стандартной сигареты, ее удобно носить в обычной пачке для сигарет. Ссылка в описании. Ключ-нож и одновременно брелок для ключей, который будет почти незаметен в вашей связкой с ключами, а легким движением руки он превращается в пирочинный ножик, которым можно разрезать яблоко, порезать колбасу и так далее. По сути, этот раскладной ножик в виде ключей, который не занимает много места. Ссылка в описании. Необычная форма для льда. Позволяет делать не кубики льда, а ледяные пули. Формочка выполнена в виде опоймы АК-47. Вмещает 10 ледяных патронов. Настоящие ледяные пули, которые охладят и украсят любой напиток. Они точно не оставят равномерно равнодушными всех любителей пить напитки со льдом. Ссылка в описании. Вот такие мягкие и удобные наушники для сна, разработаны специально для тех, кто засыпает под музыку. Мягкая и удобная повязка сшита из двойного флиса, не пропускающего свет. Ширина ее позволяет натянуть как на уши, так и на глаза. В нее-то и вставлены наушники с длиной кабеля более 1 метра и стандартным штекером. Фиксация динамиков происходит за счет растяжения повязки вокруг головы. На ваш выбор предоставлены более 10 различных видов. Видов повязок. Стоимость таких наушников на aliexpress около 4 долларов. Ссылка в описании. Производитель Flavim выпускает вот такой вот чехол для iPhone 7 модели. Он способен прикрепить iPhone к любой поверхности. Задняя часть чехла сделана из водоотталкивающей смолы, которую наносят на поверхность лодок. На этом специфическом материале находятся микроскопические выпуклости, благодаря которым его можно прикрепить к любому гладкому материалу. При этом липкости на задней части вы не почувствуете. И собирает она ни пыли, ни грязь. Такой чехол станет незаменимым, если вам надо освободить руки, будь для чего, сделать селфи или выполнить серию упражнений. А если прикрепить телефон на дверцу холодильника и открыть одно из кулинарных приложений, ваш iPhone превратится в незаменимого помощника на кухне и поможет приготовить восхитительный ужин. Чехол выпускается в четырех разных однотонных цветах. Цена такого удовольствия чуть больше 4 долларов. Ссылка в описании. Компания Huawei решила поэкспериментировать с формой беспроводной портативной колонки и создала новую, необычную модель. Особенностью девайса является компактная конфигурация, напоминающая яйцо. На верхней части расположены сенсорные кнопки управления. На противоположной стороне находится только включатель. Внизу колонки находится micro-USB индикатор Несъемная батарея на 700 мАч обеспечивает работу колонки в течение 6-7 часов в режиме воспроизведения. Подключается ко всем гаджетам через блюдо. Цена такой реально крутой колонки 17 долларов. Ссылка в описании. Доберман Security это новинка в индустрии сигнализации, очень полезно и практично. ее применять очень легко. Все, что вам нужно, это прикрепить ее на окно или же двери, и в момент открывания издается жутко громкий звук, который испугает любого вора или же нежеланного гостя вашей комнаты. Стоимость такой портативной сигнализации всего-навсего 7 долларов. Ссылка в описании. Блок для подсветки унитаза с датчиком движения. Это замечательное устройство, которое не только приносит пользу, но и поднимает настроение, работает от Батареек типа 3А. Универсальное крепление подходит для всех видов унитазов. LED-подсветка с датчиком движения включается автоматически при обнаружении движения в радиусе 5 метров и светится около 30 секунд. Можно выбрать один из 8 цветов или же включить их чередование. Цена такой подсветки 5,5 долларов. Ссылка в описании. Это очень распространенный аксессуар у водителей. Есть автомобильный столик. С возможностью установки на рулевое колесо, разместив ноутбук или планшет, вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. А его достаточно простой и надежный способ крепления позволит избежать падения от вибраций. Также можно использовать как письменный столик или же обеденный. Его стоимость на Алиэкспрессе 10 долларов. Ссылка в описании. Приготовление блюд почти всегда связано с измельчением продуктов. С помощью компактной ручной овощерезки вы упростите себе жизнь на кухне и сэкономите время. Прибор составляет из себя контейнер из экологически безопасного и прочного пластика. С крышкой внутри, в которой находится пружинный механизм с веревкой, необходимо поместить в контейнер продукты и накрыть его крышкой, так чтобы лезвия были внутри контейнера. Далее нужно потянуть за специальную пластмассовую ручку, которая встроена сбоку крышки, при этом лезвие начинает интенсивно вращаться дробя при этом продукт ручной измельчитель простой в использовании и очень практичен он быстро разбирается и моется его цена на алиэкспресс 9 долларов ссылка в описании а это USB кабель с магнитным коннектором. Это удобная зарядка для всех ваших гаджетов, которые используют разъем microUSB. Благодаря такому адаптеру вы сможете с легкостью подключить кабель к телефону всего одним движением руки. А при резком выдергивании из гнезда исключается падение вашего гаджета. Верхнюю насадку можно оставлять прямиком в гнезди, предотвращая попадание грязи и пыли. Стоимость такого кабеля 4 доллара. Ссылка в описании. PowerBank для игры в Pokemon GOV ⁇ это стильный и удобный аксессуар. Устройство работает как внешний переносный аккумулятор. PowerBank обладает емкостью в 10 тысяч мАч, что обеспечивает до 5 полных зарядов смартфонов со средней емкостью аккумулятора. Цена такого PowerBank а на AliExpress 16 долларов. Ссылка в описании. Это довольно-таки недешевая, но очень крутая маска из 26 встроенными лазерами. Смотрится очень жутко и довольно-таки круто в ночное время суток. Ее основная способность ⁇ это выползать в ней в ночную прогулку и провоцировать ругань у случайных прохожих. Впрочем, ссылка в описании. Гриллз, а иначе как золотая накладка на зубы. Впервые гриллз были замечены на зубах хип-хоп исполнителей начала 70-х. Но истинную популярность они обрели всего пару лет назад. В настоящий момент число поклонников экстравагантного украшения во всем мире неизменимо растет. Причем носить грилзы на зубах нравится не только представителям рэп, хип-хоп и рнб культурам, но и поп-исполнителям, спортсменам, шоуменам, да и обычным людям самых разных возрастов, национальностей и профессий. Если вы из тех, кому эпатажный образ не дает покоя, то всего за 220 рублей вы можете приобрести себе такие необычные накладки на зубы. Впрочем, ссылка в описании. Эта пижама – отличное сочетание приятного и полезного. Ее можно использовать не только для сна, но и как домашнюю одежду, в которой не будет стесняться движения, а будет тепло и уютно. Можно использовать для сноуборда, домашних вечеринок, пижамных вечеринок. Удивите своих гостей, встретив их в таком костюме. Подарите своим друзьям или родственникам. Цена 1300 рублей. Ссылка в описании. А это нож, бабочка. А точнее расческа, бабочка. С такой расческой вы будете держать свою прическу в форме. Да и парню никто не скажет, что он девочка, что носит расчески. А наоборот, будут завидовать. Цена такой бабочки 200 рублей. Ссылка в описании. А это игрушка мячик для вашей кошки. Он сделан из мяты, что делает специфический запах и ваша кошка будет абсолютно везде с ним. Тай цена в 65 рублей, а питомцу будет приятно. А этот товар специально для ламповых няж. Кожаный рюкзак в комплекте с мишкой. С таким рюкзаком вы будете всегда в центре внимания. Да и мишка станет вам настоящим другом. Впрочем, ссылка в описании. А это суперская игрушка под названием Борец рук. С помощью ней вы сможете выиграть спор, или же играть с друзьями на деньги. Все, что вам нужно, как можно больше раскладывать на кнопку, и вы выиграете. А ее цена на Алиэкспресс 900 рублей, ссылка в описании. А это самый большой шар, которым вы сможете украсить каждый праздник и удивить размером своих гостей. Цена 95 рублей, ссылка в описании. А всего за 100 рублей вы можете приобрести себе настоящую лысую голову, ну точнее накладку на голову. А если еще попросить подружку, чтобы она ее припудлила, то все будут в шоке, что вы лысые. Круто, правда ведь? Но это жесткая веревка, она примет любую форму, которую вы ей дадите. Зачем она? Ну, к примеру, вы пойдете в зоопарк и сможете пощекотать слонику попку. Впрочем, нужна только фантазия и 90 рублей. Ссылка в описании. Всем, у кого есть аквариум, обязательно стоит приобрести крутую декорацию в виде вулкана. Цена 150 рублей, но зато ваш аквариум станет намного интересней и необычней. Костюмчик выполненный в виде одеяния карибского пирата. Не только согреет домашних питомцев во время прогулки, но и порадует как хозяев, так и случайных прохожих. Костюмы пират имеют двухслойную конструкцию. Производится из дышающегося частого полиэстера и хлопчисто-бумажного материала. Оснащены удобными липучками, типа Велкорю застегивающийся на шее и спине и прекрасно подходит как для кошек, так и для собак, практически всех размеров. Костюм состоит из шапочки, треуголки и штанишек, одеваемых на передние лапки и рассчитан на летний осенний период. А это бейсбольная алюминиевая бита, она предназначена конечно же для игры в бейсбол, но много кто покупает ее не по назначению, а я бы посоветовал приобрести водителям авто, так как бывает куча непредсказуемых ситуаций на дорогах. Цена 500 рублей, ссылка в описании. Это та вещь, из-за которой ты потеряешь всех своих друзей и, возможно, получишь пороже. Но все же, на что не пойдешь ради крутого розыгрыша? Надевается на руку и при рукопожатии конкретно колбасит. Да и цена всего 70 рублей. Ссылка в описании. А это совсем не детский хвостик, но кто постарше, тут поймет. Да и для подруги будет крутой подарок с намеком. Цена 500 рублей. Ссылка в описании. А такая вещь должна быть у каждого человека на случай апокалипсиса. Карманная горелка. Очень компактная и мощная, и привлекательная вещь. К примеру, в школе вы будете в центре внимания. Ссылка в описании. Ну а если вы хотите удивить своего партнера или же понтануться перед друзьями чем-то необычным, то вот пожалуйста, за 100 рублей вы можете приобрести качественный презерватив, который светится в темноте. Впрочем, кому интересно, то ссылка в описании. А это еще один повод понтануться перед друзьями, ведь не каждый даже слышал о такой зажигалке, наподобие Тесла. Заряжается через USB. Основное преимущество такой зажигалки, что ее нереально потушить даже под водой. Цена 340 рублей, ссылка в описании. А всего за 20 рублей вы можете приобрести маленькие пончики-шкатулки для бижутерии или каких-то ценных вещей. А это леггинсы с чехлом и ножом, которые должны быть просто в каждой девушке. Под юбкой их незаметно, зато обеспечит вашу безопасность от различных психов и маньяков на все 100%. Цена 500 рублей, ссылка в описании. Это теплая зимняя маска-бандитка. Она круто выглядит и очень греет в зимние холодные дни, когда минус 30 и просто бешеный ветер. Также очень круто смотрится на различных вписках и тусовках. Цена 150 рублей, ссылка в описании.